Приветствую всех и в этом уроке мы дополним наш прыжок. Для начала я удалю лишнее здесь я просто делал проверки и мы достанем из персонажа вас э, jumping переменную она уже заготовлена в персонаже поэтому ее не нужно создавать и делаем promote to variable was jumping Эта переменная отвечает за то, что э, мы проверяем, э, прыгает ли пры э, наш персонаж. Э, здесь у меня расположен на event begin play э, каст на персонажа. Дальше мы берем его ссылку и делаем э, ValidateGet get для того, чтобы проверить, валидна ли ссылка. Если она валидная, да, из нее мы достаем jumping. Записываем переменную и здесь в последующих переменных мы меняем компонент movement на character movement. Теперь здесь мы помимо isNR добавим проверку. Ä, возьмем end и также нам понадобится wasJumping. То есть, если наш персонаж прыгает и если он находится в воздухе, тогда мы будем проигрывать э, Start Jump, э, то бишь начало прыжка. И также э, давайте сначала проверим. Увидим то, что наш персонаж прыгает, все в порядке, все работает. Единственное, что сейчас, когда мы спускаемся вниз, то у нас нет никакой анимации падения. Поэтому нам нужно соединить idle run и падение. И также мы возьмем в вас jumping Not, если мы не прыгаем, но персонаж находится в воздухе, соответственно это будет у нас падение. Подключаем, compile save, проверяем. Прыжок работает, падение работает. Также у нас персонаж делает кувырок. Если мы идем, также у нас падение работает. Теперь это выглядит намного лучше, чем было. И что мы следующее сделаем? Я думаю, мы исправим вот это вот. Когда мы часто нажимаем прыжок, то персонаж как бы... Он толком не успевает проигрывать весь путь анимации и это выглядит не очень хорошо поэтому давайте сделаем а, какой-то кулдаун, cool задержку <coughs> для того, чтобы игрок не мог нажимать часто прыжок возьмем Do ons эта нода нам ограничивает воспроизведение логики до того момента, пока мы не сделаем Reset нашего дуонса здесь мы выставим время 1.2 пока что дальше мы наверное как-нибудь его подстроим чтобы это выглядело намного лучше давайте здесь прокомментируем то что это колдаун джамп Compile, сейф нажмем play Я думаю нам нужно подключить стоп джампинг и давайте поставим 2 2 секунды ну теперь это выглядит а, лучше время мы сейчас еще подстроим давайте а, 1.5 ну, и теперь прыжок выглядит а, более-менее до да, и если мы будем спамить прыжком, то у нас все будет в порядке. Но как мы видим, да, то, что у нас сработал перекат, когда мы приземлились и прыгнули в этот момент. Для этого давайте обернем всю логику в макрос, так нам будет намного удобнее. Давайте назовем M Can Jump. Откроем макрос, назовем здесь пресет. Второй вход это релиз. И возьмем Character Moment, из него достанем из failing. То есть, если наш персонаж падает, мы не будем проигрывать прыжок. Так. Если не падает, да мы проигрываем прыжок. Если падает, мы ничего не делаем. И также время я выведу в самом макросе для удобства, поскольку это может нам пригодиться в будущем. Так, в принципе, здесь все готово. Давайте сделаем это компактнее. Выход нам пока что не понадобится. Если понадобится, мы сможем его подключить. И здесь мы выставим время, duration это 1.5. И теперь наш прыжок работает. Это выглядит намного лучше, чем было. Мы избавились от всех элементов, которые, ну, как бы цепляли глаз. И это выглядело не очень. Поэтому вот такая вот получилась система прыжка. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.